Здравствуйте дорогие мои подписчики или просто зрители моего канала, представляю вам видеоролик. Ушедшие актеры из фильма, Тарас Бульба, вышедший в 2009 году, всем приятного просмотра. Стука Богдан Сильвестрович, родился 27 августа 1941 года, скончался 22 июля 2012 года. Роль, Тарас Бульба, Сердюк Александр Александрович, родился... 14 октября 1940 года, скончался 26 мая 2010 года. Роль – Дмитро Тавкач, ЕСАУ. Последняя роль в кино. Хмельницкий Борис Алексеевич. Родился 27 июня 1940 года, скончался 16 февраля 2008 года. Роль – Атаман Бородатый. Последняя роль в кино. Дедюшка Александр Викторович. Родился 20 мая 1962 года, разбился в ДТП 3 ноября 2007 года. Роль – Степан Гуско, атаман. Зайченко Петр Петрович. Родился 1 апреля 1943 года, скончался 21 марта 2019 года. Роль Метелица. Тадеуш Парадович. Родился 27 мая 1956 года, скончался 28 декабря 2012 года. Роль – полковник. Пащенко Олег Иванович. Родился 30 июня 1956 года, скончался 11 июля 2019 года. Роль – Димитрович. Соколов Станислав Александрович. Родился 9 мая 1940 года, скончался 20 августа 2010 года. Роль. Эпизод. Мустафа Курт Мулаев. Родился 25 июля 1959 года, скончался 24 июня 2019 года. Роль. Эпизод.